Здравствуйте, меня зовут Бурова Каролина Игоревна, я хирург-стоматолог. К сожалению, может быть, к счастью, у меня стаж не такой большой, чуть более трех лет. Но я очень заинтересовалась курсом Александра Витальевича Жаркова по НКР. Мне удалось приехать из Питера и посетить его. Я хочу сказать, что я осталась максимально довольна, насколько была четко и грамотно изложена информация. Очень понятно, очень адаптивно. Плюс Александр Витальевич делился на протяжении всего курса своими маленькими фишечками, да, которые делает именно он в работе, что достаточно ценно для специалиста, который не имеет еще определенной своей методики, а только еще начинает познавать этот мир имплантационной хирургии. Также очень хочу отметить работу команды, которая работает с Александром Витальевичем, потому что... И модели, на которых мы производили мануальные навыки уже. И то, как было организовано само, само мероприятие, было сделано просто на высшем уровне. Вот, мы все остались довольны, в том числе и я, естественно. Так что очень всем понравилось. И спасибо большое всем, кто организовал это для молодых врачей ну и уже опытных врачей.